Всем привет! Вы на канале компании Радио В этом видео мы расскажем вам о компактно-переносной радиостанции Альфа-11. В комплект входит сама радиостанция, обязательно наушник на одно ухо, способ подключения через джек два с половиной, Также здесь есть кабель для зарядки от USB и блок питания с двумя USB-выходами на 1,2 А соответственно. Помимо всего этого есть и тембляк для ношения на шее. Радиостанция выполнена в корпусе из матового пластика, включается ползунком с правой стороны. Переводим в положение вверх и загорается зеленый индикатор. С другой стороны расположена кнопка передач. Также она присутствует и на гарнитуре для большего удобства. При нажатии индикатор загорается красным цветом. Так как у радиостанции нет динамика на корпусе, то все взаимодействие происходит через гарнитуру. На лицевой стороне находятся три кнопки управления. Крайние при однократном нажатии изменяют уровень громкости, при удержании переключают каналы. Кнопка по центру озвучивает выбранный канал при кратковременном нажатии, а при удержании осуществляет передачу звукового сигнала в эфир. Антенна у данной модели короткая, несъемная. Сзади находится крепления. Также клипса присутствует и на кнопке гарнитуры. Рабочая частота 400-480 МГц. Количество каналов 32, 16 из которых ЛПД и ПМР. И еще 16 на этих же частотах, но с аналоговым субтоном. Напряжение батареи 3,7 В. Мощность 0,5 Вт. Размеры 66 на 26 на 14. Вес в сборе 55 грамм. Несмотря на столь миниатюрное исполнение, рация обеспечивает надежную связь даже в больших помещениях. Благодаря своим размерам и небольшому весу, данная модель прекрасно подойдет для повседневного использования. Портативная рация включает в себя только базовые важные функции, доступ к которым абонент получает с помощью трех программируемых кнопок. Также она способна работать на передачу без гарнитуры, так как имеет встроенный микрофон, радиостанция Альфа-11 Отличное карманное средство связи для вас и ваших близких.